Всем привет, с вами Рома. Сегодня мы играем в Дуонинг Лайт. Я еле понял, как ходить. Ой, блин, все, нет, теперь я не понял. Все, в этой игре так сложно ходить. В этой игре надо нажать контур, а потом вперед еще. Так, давай открывай дверь. Ай, блин, надо на паузу нажать, все. я остановился. Да. Ну, почему эта дверь не хочет открываться? Ой. Текста не надо вводить. Давайте просто нормально, мирно откроем дверь. Нормально, добренько. Еще, Еще и контрол тоже! Ой, господи, дети! Ай, блин, так тут неудобно ходить, надо Ctrl нажимать. И еще вперед. Ты че мне не боишься? Эй, слышь ты! Ты чё мне не боишься, пацан? О, -о, О, Я на воротах! Я на воротах! Мальчик! Я на воротах! Я! Ой, я мальчика ударила, хотя ему пофиг. Бедная бутылка пива! Как она не покромсалась! Ты что, куришь? Мне показался на кури, господи. Ля-ля-ля-ля, я ничего не делаю. Ля-ля-ля-ля. А как приседать, кстати? А как приседать? Я ж не посмотрел. Дайте посмотреть. Как приседать? Как там? А, я забыл на контрол нажать на вашу любимую ци, на вашу любимую. Но... Мужичек спят усталые и. Ладно, дальше идем. эй, я не устал. а все, надо тоже Ctrl нажать. Ай, блин, я забыл, что надо контрол нажать и вперед. Блин, в этой игре, а как я бегать буду? А, отпускаю контрол и потом теперь контрол shift. And you... uh, crane, uh... Crane 31 тридцать So the so we'll Now, в комнате 190. А это что за комната? 135? <sighs> Ладно, давайте выбивать дверь. Кто в теряме живет? А, на второй этаж, на второй этаж. Фух. А я думаю, все, все, все, теперь у меня игра залагала. о, -о, -о привет! Ты, ты че, дерзкий? Ты че? Я знаю, что мне туда надо, а ты, а ты такой... Ой, ты не знаешь, куда я тебе подхожу дорогу, дядя! Дядя, вам подсказать дорогу, дядя! Я добрый мальчик, я вам подскажу дорогу, дядя! Эй, дядя! О, не хотите, чтобы я вам сказал? Ладно, а что ты... Ладно. Тук-тук! О, здравствуйте, кто-нибудь есть? Милень! Смотрите, -то. давайте уже начинать играть. Сцелится с боссом в комнате 190. А это что за комната? Разве не 190? Эй, босс, ты где? Он биби би и пробуждение. Это тип миссии. А куда мне идти? Я ж здесь, у него в квартире, эй! У меня миссия хотя бы есть. No Ах ты ж мальчик, гадкий! Сам подсказывал дорогу, а пока я не видел, начал курить. Идите, дяденька! Не бойся, мне говорит. Ой, вот гад. Не приду. На тринадцатом это. Этаж... Ой. Ты что, птиц какой-то? Ой. Ай, блин, я забыл. Надо. Тут надо контрл. А сначала отпустить клавишу вперед, а потом уже Ctrl отпускать. Вот такие здесь сложные очень управления, здесь реально. На таких управлениях э -э, фиг поймешь, как управлять. Э-э-э, вы А, вниз надо, наоборот. А, не, я еще бежать не могу. Я шифтом ускоряюсь, он не бежит. Даже если и без шифта. О, -о, О, блин, надо настроить. Я не хочу с одним контролом ходить. Ой. Ой, я застрял. Я застрял в корыте. О, все. Я теперь отзастрял. Ой. Я отошел. Ой, что-то у меня такое пип было. Блин, куда мне идти, блин? Здравствуйте. ч тебе надо? Пропускай скорее, мне, мне это неинтересно. Блин, а это прориснуть нельзя, отвалить, дай мне зайти уже. Здравствуйте. а, тут никого нет. Как логично. Чё так долго фух я думал уже игра зависла мы скоро уже о господи о боже о, мне, бе... мне жалко ребеночка Мне очень жалко реально ребеночка Алло, я пиццу заказываю. В общем, на 13 этаж. Не скажу в каком здании. Тут много зомбарей. Подслушаю час. <вы> Ладно. Эти стеклочка, вот видно, что они такие, как будто и должны быть. Даже не видно. Ой, что так потемнело? Эээ. Ой, что я сам иду? Блин. О, у меня жизни появились. Уиии! Так, стой, стой, не иди куда попало. А, я понял, чтобы остановиться, контрол и назад. А как ногой? А! Я. А! А! А! А! Блин, я не достаю. А! А! А! Я люкай из Мортал Коммад. А! Йо! Йо! Йо! <laughs> Йо! Йо! Ладно, проходим. Это you, right, uh, первая жертва наша. Бедный дедю, ему больно. О, бедный дедю. ой фу отойди ты дяди, пугаешь ой отойди, зомби ты его пугаешь там живое что то осталось там внутри его вот. видите двигается отстань отсюда уходи Футбик, футболь, футбол Уи, блин я забить не могу мячик э, сейчас угонит мячик Гол! Это что за телик Ой. А здесь еще и силы ударов. Ого, как, как много в игре добавили. В игре добавили. Так, там зомби. Я его убью. А может там нету никакого зомби, даже не знаю. Так. Эй, дядя. О, боже. Ай, блин, я в это попасть не могу. Блин, я хотел прыгнуть. Ладно, Марки, я тебе позабочу Сейчас приходим в вот такой зомбарь. Так, Марк. Oh, Найди Марлю и спирт. We'll Так, смотри, чтоб тебя зомбари, позаботьтесь о марке. О супермарке, да? Ой, мне страшно. Тут мы в здании уже как бы походили. А, найдите марлю и спирт, чтобы сделать аптечку. Марлю. Что такое марлю? Эй, ну здесь я уже осмотрел, хотя я тогда еще так. так, не сведи мне в глаза, ты меня слепишь скоро. что это? О, -о, О, изолента. Уи, ну мне надо марля или марлю. Где марлюка? Где марлюка излюка? Так, а тут нету? Тут нету? Э -э, я же не вижу. Дайте посмотреть. Ну, там да, блин, тут, тут очень трудно с управлением, что контру control... А, это фотографию реальную взяли или блин? Не могу посмотреть. И лезь кресло. Уйди с этого кресла! Я уйти не могу с кресла, я даже прыгнуть не могу, хотя, как вы видите. Так, уходи отсюда. Так, о, все, наконец-то. Сейчас посмотрим. что я тебя не вижу. Не, непонятно, настоящее или нет. Так, значит, так, а в этой комнате есть марля, а что это? О, металлические детали. Ну, давайте возьмем. Так, что у нас еще есть? Вентилятор! Будем играть в 5 ночи с Фредди, бери! Фубик! Футбол! Так, блин, то у нас ничего не... Ой, рука, блин. О, господи. Блин, я боюсь идти, я боюсь там зомби. Я и так не поленился в другие квартиры, вот эту пойти квартиру. Квартиру. Ай, ты сам пошел, как так быстро? Не мешай зомби, я буду играть в футбол. Я, yeah. oh, oh, я забил гол. <laughs> Ай, так мне надо теперь. Так, куда первее пойдем? Ну, давайте там открыто. Хотя я боюсь там зомби мне будет поджидать. Mm -hmm. Ладно. Там, тем более, квартира маленькая. Вот я уверен, в маленькой квартире. Ай, блин, то да что ж такое? Что-то я не успеваю так. Прям, ой, там, кажется, кто-то сидит. Это там кто-то сидит? А, это растение. Я думал, это какой-то зомбай. Ай, блин, я боюсь, там зомби. Ладно. Ай, да блин. Узбогойся. Ку, ку Это ограбление. Изолента. Так, а тут... Сначала проверяем здесь. Фух, зомби нету, Фух. О, холодильник у нука жрал. О, кавачка, хватай, ай, блин. Кстати, а как у меня и включать инвентарь? Я так не понял. Давайте посмотрим быстренько, какая инвентарь включать и будем уже заканчивать. мне так понравилось, мне так понравилось игра. фонарь, меню оружия. Это у меня точка. Стой, давайте в меню оружия зайдем. О, во-во-во, вот здесь можно оружие. Вот здесь можно оружие. А, я могу это, кажется, починить, но мне не хватает металлических деталь на H5. А у меня, видите, у меня скоро дубинка сломается. Вот, как оно. <связь> Мобила, во-во! Мобила это круто, Ладно, как тут и реальный инвентарь включить? Давайте сейчас все посмотрим. А, точно. О, Уи! буковка Т английская, фонарик, все. Это ограбление. О, о, даже такой давнее, да, знаете, даже такой давнее. Давайте поищем, а то видите, темно, светло. Ладно, пойдемте в ту квартиру. Ой, блин, ты сам ходишь. Я боюсь, как ты так ходишь когда ты А, кстати, а что в ванной? ванной. Там, наверное, там кто-то купается. Давайте посмотрим. Здравствуйте! О, так, о, о, о. Ну, давайте допройдем вот эту миссию. Мы найдем вот эту морлю какую-то. Так, давайте закроем дверки. Эй, закрой дверки. Эй. Ай ты ну куда ты пошел? Да, вот здесь с управлением очень жестоко придумали. Это э, вот в чем... вот Точно, шкафчик. А там зомби, да? О, это такое? Ботиночки. Трусики. Ладно, все, мы квартиру еще обследовали. Можем закрывать дверки. Как ты логично закрыл? Дотронулся до дверки, она закрылась. А, Ой, блин, блин, блин! Я не обследовал ту комнату, видите, там оранжевеньким еще мигает. Значит, что-то, я здесь пропустил. О, есть Тук, тук. Все, да. А, значит, в той квартире там тоже все оранжевенькое было. Значит, я там тоже пропу пропустил. В этой квартире, где мужик. А не, она оранжевым не мигает. так громко открывать? Вот он реально. Блин, я слышу зомби. Там зомби за дверью. Он меня пугает. Нет, я его боюсь. Давайте лучше сначала осмотримся. Нападет сам виноват, мы его убьем. Не мешай, я ворую гвозди, не мешай. Ненавижу, когда мне мешают. Пиво. Вау. Okay, Чтобы зайти в меню чертежи, нажмите Ш. Буковка Ш. Так. Труба. Как она крафтится, кстати? А, урон у нее 24, прочность 9 из 25, пяти, обращение, ремонты, стоимость 104 доллара. Вы издеваетесь так дорого. Ой, э -э -э. Ну, зашли мы. В... Ой. Извините, я нажал для сворачивания игры. Ладно, сейчас зайдем в меню чертежи. Что? И куда мне надо? Инвентарь, ну, задание. Соберите аптечку помогите, убейте мутантов, позаботиться, найдите марлю и спирт, чтобы делать. а значит, надо уже аптечку крафтить. Давайте ее тогда. Алкоголь и марля. И как ее скрафтить? А, Энтер, все. Аптечка готова. Ладно, ну ладно, мы не трусы. А где. Э-э, а где моя труба? Эээ. Кто меня? Эй, где мое оружие? Эй! Блин, тогда зомби не будем открывать. Я хотел убить зомби. Эй, куда трубу мою дели? Бросить, разобрать, починить. Давайте починим. Вы хотите починить оружие? Для этого понадобятся металлические детали. Ну, они у нас есть. Все, коллекции. Все, я хочу быть с оружием. разобрать все а ч я оружие достать не могу эээ -э -э. да погоди зомби я не могу оружие достать ну а ладно мы тогда на этом будем заканчивать всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал ставьте лайки сам был рома всем пока я пока буду думать как ага и обратно подберем все только она нам в инвентаре не далась так как ее взять в инвентарь? А, оно используется. Просто, ладно, зомби. А, все равно закрыто. Ну и к счастью я уже, я боялся. Блин, я не знаю, что-то у меня оружие сейчас не в инвентаре, мне с ним было так удобно. Ой, а где труп? Э, а, ну ладно, дядька с голода его съел. Ну ладно, а всем у О, Господи. Okay, alcohol, huh? Ну, в общем, мы вообще за эту серию убили одного зомби. Ой, чувак, я тебе испугался. Докажи, okay. ты молод. Давайте выключим фонарик. Все же так все. А в общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Сегодня мы играли. Дуник